Юрий Шатунов родился в городе Кумертау, который в советское время относился к Башкирской автономной республике. Родителями будущего певца были Василий Дмитриевич Клименко и Вера Гавриловна Шатунова, которые поженились, когда девушке исполнилось только 18 лет. Отношение отца к ребенку было крайне пренебрежительным, поэтому даже фамилию Юрий получил по материнской линии. Первые четыре года Юра жил с бабушкой и дедушкой со стороны своей матери, затем родители развелись, и он переехал к маме. Детство мальчика сложно назвать счастливым и безоблачным. После того, как Вера Гавриловна вышла замуж второй раз, Юра впервые убегает из дома, так как его очень злоупотреблял алкоголем и устраивал громкие скандалы. Позже побеги станут для мальчика регулярными и войдут в привычку. Когда Юре исполнилось 11 лет, у его матери начались серьезные проблемы со здоровьем. Она помещает сына в школу-интернат, а сама ложится в больницу, где умирает спустя два месяца. Юра переезжает к своей тете, но уже укоренившаяся привычка сбегать из дома берет вверх. И мальчик в течение года бродяжничает по Башкирии и Оренбургской области. В конце 1985 года Шатунова помещают в детский дом поселка Акбулак, а еще через год переводят в школу-интернат номер два города Оренбурга. Этот перевод окажется ключевым в творческом пути будущего певца. Руководителем музыкального кружка в школе-интернате был музыкант и композитор Сергей Кузнецов, который среди детей детского дома искал талантливого подростка для исполнения своих песен. В итоге его выбор пал на Юру Шатунова, хотя сам мальчишка совершенно не желал заниматься музыкой, предпочитая шумные мальчишеские игры в хоккей и футбол. Тем не менее, уже к концу 1986 года были записаны первые песни «Вечер холодной зимы» и «Метель в чужом городе». А группа «Ласковый май», составленная из детей-сирот, начинает выступать на дискотеках и музыкальных вечерах в местном дворце культуры. Позже появляются песни, ставшие визитной карточкой коллектива. «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты, тающий снег». В 1988 году Сергей Кузнецов записывает первый магнитоальбом группы и начинает распространять пластинку через музыкальные киоски на железнодорожном вокзале. Каким-то образом кассета попадает к менеджеру, гремевшей на весь Советский Союз группы «Мираж» Андрею Розину, которому настолько понравились песни и мельчишеский голос, что он решил сделать из вокалиста новую звезду. Разин отправляется в Оренбург, но Шатунов снова пустился в бега, поэтому завоевание поклонников отложено еще на полгода. Тем не менее, первая в советское время подростковая группа стремительно ворвалась в музыкальную среду. Ребята исполняли музыку в стиле евро и ориентировались на своих сверстников. Слушателями «Ласкового мая» были подростки от 12 до 18 лет. Вместо того, чтобы на волне успеха приумножать свою популярность, Юрий Шатунов уезжает в Германию, где получает образование звукорежиссера. Он продолжает записывать песни и выпускает первый сольный альбом «Знаешь», хотя первоначально планировалось назвать его «Вот и кончился май». Но концертной деятельности Шатунов не возобновляет, предпочитая работать исключительно в студии. Со своей единственной женой Светланой Юрий Шатунов познакомился в Германии в декабре 2000 года. К музыкальной среде и шоу-бизнесу девушка не имела никакого отношения. Светлана по профессии – юрист. Более того, крайне непубличный человек. В сентябре 2006 года у пары родился сын Денис, а в январе 2007 года пара официально скрепила свои отношения законным браком. В марте 2013 года они стали родителями второй раз когда у них появилась дочка из тела. Интересно, что крестным отцом детей стал бывший руководитель «Ласкового мая» Андрей Разин. Вместе с семьей Юрий Шатунов проживает периодически то в Москве, то в Германии, в городе Мюнхен. Кроме занятий музыкой и воспитания детей, певец серьезно увлечен компьютерными играми и даже стал чемпионом России по гонкам на компьютерных болидах. Юрий Шатунов вернулся к детскому увлечению спортом, любит хоккей и дайвинг. Также он оказывает материальную помощь детским домам и часто участвует в благотворительных концертах.